давно, зятя, да? Да, он у меня тоже больной. Больной О, он, да? Ну а мы тебя сфотографируем на память, Бабдаша. Ой, такую страсть. А, такую страсть. А мы, что ли, это самая не... не страсть? не, уже, не я страсть. Ладно, ладно, ладно, вадаша прибедняться да. тебе. нет, все же. Ну, выходи. Молодуха. Молодуха ты наша. Молодец. Скажи, когда я не болела, да, да? Когда я не болела? Бабка старая это пора, пора, такая, угу. я ну, а Сейчас погреемся. А, Сейчас мы к тебе зайдем обязательно. А -а -а. Так, Дима, в сумке, в боковом кармане ключи. Не в боковом, а в старца вот бери. эти бери. вот. Меня под березкой, Из-под камеры сумка. Ты против света не, не становись. А я хочу около берез. Нет. Нет. А? Где? Вот тут. Так он давно здесь уже. А я не видела. Еще тут да, видела ты уже, забыла Посмотрим тут у Бабы Даши, как тут у нее дровишки сложены. Все, сфотографируем Баба Даша Сеня, Сеня твое. Ай, Сеня, сестьра. Сеня, Сеня, Сеня Все, несение. Все, несение. Все, несение. Все, несение. Все, несение. Дашин несение. Все, всего много да. хорошего должно да. все, хотя надо было кое-что выкинуть ну да, да. А все, чтобы... нужно. Тут что, все нужно все нехорошее что зима да. зима зима уже стала большой, а? большой Ага, печечка победашена Тут картинки, календарики. Ну, рассказывай, какие деревни новости, бабдаш. На меня внимание не обращай. А нет, так ну, ничего не своим. С кем-то своим. Садись. Угу. Нет, ты бы лучше бы напротив ветта бы бы. Вот тут, тут где-нибудь. А, а?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 А частушки как начну резать. Услух. Услух. Ну-ка спойка нибудь а южной. Плакать. Потом плакать, да. Ну-ка -ка, какую-нибудь бабдаш. <смех> спой, спой, спой. Я уже забыла. Да, я да? когда начну эта игра тогда мног знаешь. Так овалька а к тебе не приходила тут на Новый год, нет? Ковалька а пьяная была, тут Валька. Приехать с Андреева. Ну, ну, ну. Ну вот, с Грымом пили. Угу. Все время пьяная лежала. Все водку пьют, да? Все водку пьют. Ясно. Ясно. А так все живы, здоровы все, да? Пока все живы. Пока все, да? Никто тут больше нет... Ни а народа нет, господи. Нет никого. Все, уехали. Нет никого. Никого нет, да? Угу. каково там делает кого лили делает. не знаю там что-то убирается порядок ну, наводит. а я думала мои погляжу белая машина я не разглядела как разглядела мою с хвостом а это кургуза твоя кургуза да вообще так это думаю мои приехали взять же больной приехать седьмого седьмого да. какого месяца ноября седьмого ноября о так это же прошло уже два месяца ну только завернулся столько сколько ты вот сейчас у меня не побыл и уехал опять да. и уехал туда к батьке к матке угу. матка-то померла другая матка угу. и так не слышу письма нет Поправляется или не, uh -huh. больной крепко. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Ясно. Oh, yeah. А это я уже поняла, думаю, а мало ли, или вьюга, или заболеет. Садись ходить. Не Не-не, спасибо. Садись, садись. Он меня уже подкрался. Садись. Я тут посижу. Сидите, сидите. Сидите, сидите. Садитесь с вами. Ну как у вас? Сад тихо. Тихо. Покойников нету, слава Богу. Умерший. Гуляет народ, да? А, народ пьет, пьет. пьет, пьет я и думаю, что еще делать? Ребята ребятами именно... Ребята с Нового угу. Год. На Новый Год. И Новый Год тут встречали? А в Новый приехали да? ну, Наверное, чувствуется. Ну так как где они? Вот, -вот в этом вот на мешок. <сос> Нет. Да. В Жучихин, да? У Жучихина. Чувные. Трое ребята, да. самой двое. Трое? Да. Трое, мальчик. Трое девочка. Два мальчика. Больше и едут яной, я этот. Я я я не я этого. Я от этого. От неосачки. А, а я каждый раз она подходит, шлеп да шлеп. Она их такие. Это, это... Везде... это как-то мышелочка? что-то я не пойму, как это. Вот такая обоечка. Это не мышеловка называется, это мухобойка Бабдаш. Мухобой, а я думаю, мышеловка. Мышеловка. мышеловка. Не дури человека. Мышеловка это когда там кусочек сыра. Мышка залезает, ее там закрывают. Ну, она, она, она и наставляет такую. я также он повешен на колбаса. Колбаса? Да. Вот а она хитрый. колбаску как сохватит, так и трах. А Жестокая тут, вот, ты бабулька. А сейчас вот прибивали, прибивала в Новый год. Я говорю, как жалко, маленькая такая. Вот захотелось ей колбаски, дерька. И попала она ляшечку и ногой, а сама живая. Ну, что ж, бедняшка, пришла шклюпкой маленькую, вот и попугать ей. А когда бьют, тогда жалко. Жалею, его. Конечно, жалко. Они брыкаются, думаю, ей же так больно, как мне. Ну, а заяча здесь бегают, как ты их сама зовешь, чтобы обзаркать? В голове продегла одна маленькая, спавшая вот тут. Ну, малешенька вот такая. Думаю, что такое, ляжу, ляжу, пицца. Сердце не дает, я и так, я и так, я и так, ворачиваюсь, ворачиваюсь. Потом косыночка моя была завязана к ночи. Слышу, вот так, шик-шик-шик, шик-шик, кто Я раз рукой, она маленькая, я трех обземлю. А зайцы, говорю, бегают тут? Может, бегают, но я не вижу. Как ты их зовешь, чтобы обдашь зайцев? Зайцев. Нет, ты по-другому знаешь как-то. Трусы, трусы, это особенные трусы. А чем это не особенные? Кролики трусы. Раньше еще трусам звали кроликов. Нет, а ты же зайца звала. Нет. Это трусы, кролики, а зайцы, я знаю, что зайцы. Это сроду зайцы. А вот это кролики теперь а раньше трусы. Говорит, трусов развел, или там трусы бегают. Это ещё звали троски. <смех> <смех> <смех> это кролики. Ясно. А зайца, <смех> Это она, она магнитофоном записывала, да, бабушка? Наверное, такая маленькая палочка какая-то, я не знаю. Ну, ясно. Какая такая была. Я помню, я пришла, так заморюшу, в УЗБ улезла, да и давай так свои картины рассказывать. Говорю, господи, как трудно жить. Придешь, как собака, замаришься и начинала говорить, то и другое. Потом слышу, она включила. Господи, боже мой, когда же это все кончится? Отче, боже. Она сначала включила. Тогда уже после я знала. А как у вас? В магазинах тут все есть, бабдаш? Ничего не было. Ты чего молока только нет? Да. Ничего нет. А Грым как живет с молодой женой? Живет. живет, да? да. Справно живут. Живут, пьют уже за три месяца. Хорошо как. А этот, который теперь это. Не вдовец, не холостяк. Кто он сейчас? Живеть. А он один, да. Стань с этой дочкой, да? С Наташкой? Наташка. Всем приехал. Тоже пьет, да? Да, выпивает грек. А корова теперь где ж у них? Как они ее Корову, Коров -то. В семье. На них... Корова? Коров-то? Я Она не приезжала с 7-го, только на самом деле. Седьмого этого ноября на снегу. Сьему Я его привез там. Он же сам не может крулить. Ага. А товарищ привез. Ну, так он вот. все болеет, да, Болеет на год дали. Да. Почку выняли. А сейчас как толстый, а -а -а. ой страшно. Что ты? Что ты? Это ж mm -hmm. Вот такой. Живот такой. Надежный вид. Купила всё новое. Какие-то иконки вы вроде новые повислили что ли? Нет, я их помыла. А -а -а. помыла. А как? А они же стеклянные, эти сверху? Да, стекло. А то будет стекло, вытянуть, там все вытру. Ну, чараска, я уже не стараюсь. Лампадку зажигаете теперь дальше? Нет. Нет? М. Так, кстати. Так. Ну, а на Новый год будете гадать? На печь. С клапов нет. А это у вас от пожара вербочка лежит? Это как уже не идет, верхнее воскресенье на левая и год лежить на иконочке, а потом я тоже сжигаю свеченьку.